Продвижение онлайн-экспертов с личной страницей. Смотрите, друзья, что здесь нужно понимать. Ваша личная страница, ее нужно правильнее называть, если вы считаете себя экспертом, публичной страницей. Почему? Потому что эксперт это личность публичная. Соответственно, я буду называть в дальнейшем личную страницу публичной страницей. Поэтому, думаю, вы не будете возражать и поехали. Итак, смотрите. Вопросы, которые с моей точки зрения, как эксперта в этой области, как специалиста в этой области, нужно понимать, а что конкретно, когда вы открываете публичную страницу, когда вы ее заводите, когда вы ее настраиваете, начинаете размещать какие-то публикации, когда вы начинаете приглашать друзья, людей, да, которые приходят, люди к вам стучатся, да, то есть разные бывают ситуации, когда вы кого-то приглашаете или кто-то к вам стучится. В любом случае, все это является частью общей стратегии, о которой я вот сейчас вот еще буду говорить. А здесь я вам дам несколько вопросов, на которые, знаете, как, где это видно, да, то есть с точки зрения, где это видно, отвечая на этот вопрос. И первый вопрос звучит так. Ваша уверенность в результатах? То есть насколько вы уверены в результатах себе, своих как эксперта? То есть какая у вас степень или уверенность, да? То есть вы можете сказать, я абсолютно уверен в результатах моей технологии, моей методики, а, э, как, какого-то определенного, какой-то пошаговой технологии, да, может быть. То есть в решении какой-то определенной стратегии, где вы даете определенный результат. И когда речь идет о публичной странице, ответ, вопрос будет такой, где это видно? Где это видно, что вы абсолютно уверены в результатах? Это будет видно в ваших кейсах. То есть, значит, вы делаете собственный результат, да? то есть где, где вы размещаете собственный сначала результат. То есть ваш первый кейс – это ваш собственный результат, потому что, как правило, здесь эксперт должен быть сапожник сапогами. То есть у вас есть определенная методика, и она была в первую очередь опробована на самом себе. Это как бы, ну, как следствие. Соответственно, где это видно, Если презентация, если может быть какая-то история где она размещена далее отзывы в виде постов скрины в виде постов пост может быть было стало да и создание альбома сейчас я об этом покажу и покажу свои скрины на своей личной странице это вот то что касается вашей личной истории что касается вашей уверенности в результатах со стороны ваших инвестиций а, в том, что вы действительно вкладывались это а, в, в свою экспертность, в то, чтобы ваша методика работала или технология работала, а, то вкладывались ли вы в это деньгами и а, временем, да? То есть здесь а, речь идет о ваших учителях, то есть насколько серьезно вы обучались этой теме, которой вы являетесь экспертом, соответственно когда речь идет об уверенности в результатах то есть два момента обратная связь от ваших клиентов и то во что вы вкладывались чтобы эти знания получить вот, пожалуй, два момента, которые нужно будет показать на вашей публичной странице. И давайте я вам покажу, где это можно увидеть. Если вы обратили внимание, да, то на моей личной странице посмотри, посмотрите. Слева у вас под краткой биографией есть а, а, те, тот бэкграунд, да, в котором вы действительно показываете вот эту вот ступенчатость, где конкретно вы обучались но сначала покажите, есть ли у вас свой проект. То есть вполне возможно, что вы являетесь автором какой-то методики, которая у вас создана в, в, в, в проекте какой-то вашей бизнес-страницы. Или вы являетесь учредителем какого-то проекта и так далее. То есть в самом начале вы показываете, кто конкретно вы как автор какой-то методики, где она размещена в проекте. Далее вы уже показываете тот уровень своего обучения, да, сколько вы обучались, как долго вы этим занимаетесь и так далее. То есть здесь вы слева показываете конкретно своих учителей. И в конце я вам рекомендую дать еще дополнительный ваш Инстаграм, если, если он у вас есть, чтобы была ссылка на него, чтобы люди могли зайти и посмотреть, какой Инстаграм. То есть люди Инстаграм – это тоже является территорией Facebook, поэтому нужно понимать, какой у вас Инстаграм, какая у вас публичная страница, какая у вас бизнес-страница. Есть еще один пример, который знаете, называется «Альбом». Альбом, да, то есть можно создать альбомы, в котором вы обозначите как вашу обратную связь в виде подтверждающих результатов. Я в моем случае я это назвала кейсы и отзывы, да, то есть Например, у меня есть там определенные какие-то кейсы, в которых я раскрываю какой-либо проект и какой результат я получила с этого, с этого проекта или там с этой какой-то задачи, которая была поставлена. Или, например, смотрите, здесь, например, отзыв. Да, то есть делается скрин какого-то отзыва и дается какое-то определенное сопровождение видеть какого-либо текста. То есть что конкретно, какой задачи или, может быть, какая головная боль была больше всего у моего клиента, который он получил на бесплатной консультации или на платной консультации, не суть. Важно, что а, здесь а, есть определенное подтверждение тому, что вы реально в это, этим занимаетесь, и у вас есть реальные инвестиции, ой, точнее говоря, реальный а, такой продукт, который называется консультацией. Следующий вопрос, который задается экспертом, когда он открывает свою публичную страницу, если у вас стратегия развития на этот год? Да? Я не говорю о пятилетке, я не говорю о двухлетке, десятилетке, как многие делают. Лично, вот, например, я делаю всегда декларацию независимости на один год. Ну, это касаемо моих каких-то личностных моментов. Что касается стратегии на один год, я вам рекомендую сделать хотя бы на ближайшие полгода, да, до конца этого года осталось 6 месяцев. Соответственно, попробуйте здесь прикинуть, что конкретно вы планируете на этот год сделать и где это видно. То есть, в первую очередь, это, конечно, ваши цели, да, то есть, какой доход вы хотели бы иметь. Примерно, я думаю, так или иначе, плюс или минус, кто-то как-то планирует примерно. Я хотел бы столько зарабатывать в своем проекте, да. То есть, когда люди приходят, эксперт приходит в онлайн, он понимает внутри себя, что у него есть определенная какая-то амбициозная цель, в которой он хотя бы примерно прикидывает. Почему он может это прикидывать? Потому что у него на земле есть определенный доход. Согласитесь? То есть если человек, который работал в офлайне, и пришел перешел в онлайн. Он всегда, э, ну, подсознательно или осознанно, э, сравнивает тот доход, который у него был в офлайне, он сравнивает доход, который хотел бы он хотя бы как минимум достигать того же уровня, да? Это то, что касается для практикующих экспертов, которые просто переводят свою деятельность из офлайна в онлайн. Но есть еще эксперты, которые зарабатывают в новой профессии в онлайн. Таких тоже есть и немало. Соответственно, Смотрите, какая штука. Вы всегда внутри себя сравниваете, который вы имели, доход который вы имели ранее там на земле и который вы хотели, примерно прикидываете, что, что вам надо а, сделать, чтобы в онлайне чувствовать себя спокойно и независимо. То есть вы все равно прикидываете, ну хотя бы на эти ближайшие 6 месяцев, сколько хотели бы вы зарабатывать. Я думаю, а, это не какая-то там секретный секрет, который я говорю. А, тренеры личностного роста этим занимаются и вы в свободном доступе имеете возможность получить такую информацию в интернете, как можно ставить себе цели и как финансовые какие-то задачи себе вы проставляете. Так вот, смотрите, есть определенный доход, который в онлайне имеет определенную градацию. Ну, я вам скажу то, как я обучалась когда-то в свое время у своих учителей. И та градация, которая называется, это первые клиенты, да, Плюс-минус 100 тысяч рублей в месяц доход, который, с которого начинается некий такой отчет, да, когда эксперт может сказать, ну да, я уже могу себя уверенно чувствовать здесь в онлайне, потому что первую сотку я закрываю, и я уже как бы твердо стою на ногах, и вы уже понимаете, что просто те действия, которые вы делали, а я сейчас говорю о действиях, они, их нужно просто повторять и повторять. Соответственно, на, на первые ваши 100 тысяч есть определенные действия, которые ведут к этому доходу. То есть есть определенные действия, я повторяю, да, которые ведут к доходу 100 тысяч. То есть в интернете, в социальной сети и в частности здесь на Facebook есть определенные последовательные действия, которые ведут к этому доходу. Соответственно, здесь, когда мы говорим о целях и о стратегии развития на предстоящий или на текущий год, там, да, допустим, до его закрытия, вы понимаете, что примерно мне там плюс-минус нужно сделать определенное количество действий, а эти действия мы и этому и обучаем значит, соответственно, здесь у вас эти действия просто нужно их сделать. Они не сложные, они повторяемые, то есть это не какая-то такая сложная математика, высшая математика, есть просто определенный набор. И здесь нужно понимать, что в самом начале, когда вы только начинаете путь, вы как эксперт, и если вы хотите заниматься именно практикой, иметь статус практикующего эксперта, а не просто теоретика, то то у вас должна быть некая какая-то индивидуальная программа или мини-группа. То есть работа в индивидуальное доведение до результата какого-то одного человека или небольшая мини-группа, коуч-группа, в которой вы доводите также до результата. Технология одна. И смотрите, какая здесь вещь. Когда мы говорим о публичной странице, то здесь нужно понимать, что это, конечно, работа, то есть те самые действия, о которых я сейчас сказала, это работа с друзьями, это работа по наполнению определенного контента и определенные проведенные консультации. То есть это вот такая три основных базовых пункта, и там идут определенный набор каких-либо действий. Это то, что касается стратегии развития на этот год. Это как вы меняете жизнь своему клиенту. Да? То есть где это видно, да, как вы меняете жизнь своему клиенту. Или проще говоря, как вы помогаете своему клиенту. То есть здесь нужно понимать, есть градация клиенты, есть градация продукты. Так вот смотрите, как, а, какие здесь есть правила, которые м, находятся... В контексте нашей методики, да, которая основана из нашего, из моего личного опыта, где, можно сказать, кровавым путем были такие моменты, когда деньги огромные сливались на рекламу, потому что нужно было протестить вот это, вот это. Были такие моменты, когда значит, оборачивались какими-то банами со стороны Фейсбука, то есть были много таких моментов, когда я а, понимала, ну, там находилась в состоянии какого-то, вот постоянно с какого-то стресса, потому что это действительно был путь, в котором нужно было понять, а вот... Путем наблюдения, проб и ошибок. И вот смотрите, здесь первое правило – это мои друзья, мои клиенты. Это главное правило, которым вы должны понимать. Не ваши родственники, не ваши одноклассники, там бывшие, не ваши какие-то там непонятные соседи, друзья, одноклассники, одногруппники и так далее. Нет, друзья. Речь идет о… О ваших клиентов остальные народ пожалуйста одноклассники там что там есть еще в отца да то есть все вот туда все остальная аудитория вы пишете для своего клиента соответственно ваши друзья это ваши клиенты о чем чаще всего говорит ваш клиент то есть это надо знать как таблицу умножения как дважды два что Нужно знать, о чем он постоянно говорит, что является для него самой острой болезненной темой. Когда вы научитесь это понимать, вам будет гораздо проще писать посты. Не нужно нанимать каких-то копирайтеров в начале да, пути, не нужно там искать каких-то супер-мупер потому что вы только начинаете свой путь, особенно для тех, кто только еще не вышел на доход 100 тысяч рублей, вы на этом пути, нет смысла нанимать каких-то определенных специалистов, Просто никто кроме вас, друзья, кроме вас самих лично, никто так не будет знать вашего клиента, как вы сами. Только ваш путь – это ваш личный опыт, где вы путем каких-то определенных коммуникаций, выстроенных отношений со своим клиентом, вы сможете правильно его понимать, слышать и услышать своего клиента. Правильно доносить ему ту информацию, не которую вы считаете с вашей точки, экспертной точки зрения нужно писать, а ту информацию, которую он хочет слышать. Это делается в виде постов. И, наконец, это продукты, когда а, через продукты вы а, меняете жизнь своему клиенту. Это ваши бесплатные консультации, это ваши платные консультации, может быть, какие-то коуч-сессии или какая-то групповая или личная работа с клиентом. Поехали дальше. Давайте я вам здесь покажу в виде скринов. Вот, например, один как из вариантов, да, где я показываю, какая здесь у меня вот, например, страни... какая, какой у меня продукт здесь запускается, например, привлечение клиента с публичной страницы. Здесь я пишу о том, что мы там что-то делаем, что-то запускаем, готовим. То есть, для, для чего? Для того, чтобы зафиксировать в жизни своего клиента, ой, в жизни своей истории, да, то есть создать некое ключевое событие, в котором вы завтра можете делать определенный анализ, оглядываясь на свои ключевые события, что было проделано, какой был путь проделан для своего масштабирование своего бизнеса, потому что проект, который вы ведете это в первую очередь он также работает, как и любой бизнес-проект. Все строится только на анализе, на статистике а вот это является частью вашего вашей стратегии, то есть вы здесь можете делать некий отчет какие события в жизни на публичной странице, где вы размещаете какие события были или в жизни, вашей экспертной жизни. Например, вот есть такой инструмент, который называется «Ключевые события», да, события из жизни да, данного пользователя, в вашем случае эксперта. И здесь, значит, есть такая некая заметка, в которой вы можете прописать о том, какой данный момент вы сейчас запускаете в контексте, например, этого продукта. Не важно, вы можете это делать даже не в контексте, а просто отметить для себя, потому что вы завтра эти заметки будете также подносить своему клиенту. Опять же, здесь идет речь только об индивидуальной и, или групповой э, работе. Опять же, не просто групповой там типа тренинга, а именно о как это, мини-группе. Вот, мини-группе. Есть ли у вас самопрезентация? Где это видно? То есть на вашей публичной странице должна быть информация, в которой вы даете самопрезентацию. Кто вы есть вообще? Кто вы как эксперт? Ну, хотя бы, я не знаю. Или это может быть какой то видео-видео, какого-то контента. Это видео-пост, да, здесь я просто написала. Видео-пост. Или это сторис, или это слайд-шоу, да, или это в виде текста. Пост обновляемый, там, Допустим, да, я сейчас вот это покажу, какой-то некий пост обновляемый, например, были консультации, в которых, значит, мне друг на этой консультации, да, то есть я проводила консультации только друзьями, говорит мне, значит, следующую вещь, у меня, как это... Пост, ну, я выкладываю пост с некой определенной периодичностью, потому что у меня меняется концепция. И такое тоже может быть. Оно может быть, это нормально, потому что на протяжении своего жизни вашего, на протяжении жизни вашего проекта у вас будут меняться видения, у вас будет меняться некая стратегия, у вас будет меняться какое-то продвижение «что и как и делать». А, вот. Дальше, значит, это может быть в виде аватара, да, где вы в аватаре указываете свою самопрезентацию. Это может быть баннер в актуальных, Этот есть такие фотографии, где вы под именно резюме выкладываете актуальные фотографии и там прописываете, один, одним из элементов у вас может быть самопрезентация. Или это будет в виде PDF-файла. Давайте я вам сейчас покажу. Например, смотрите, если вы заметите, обратите внимание, у меня, значит, на странице, на моей личной странице, в моей фотографии, да, в виде аватара, если вы на нее нажимаете, то вы видите, что... С... Справа находится расположен текст, в котором вы, я прописала текст о, о себе, о том, кто я есть как эксперт. Соответственно, здесь вы также можете сделать, это будет на постоянной основе, кто вы есть и каким образом вы можете помогать своему клиенту. Это то, что касается в части самой презентации. Или же, например, смотрите, я вот вам здесь покажу. Это вот у меня было выложено «Сторис». Где я здесь показываю там, по до минуты, там 50 несколько секунд. Здесь я показываю, ой, рассказываю о том, кто я и вообще, чем я могу помочь, там буквально до одной минуты. Соответственно, смотрите, друзья, что это дает вам на публичной странице. Вы всегда можете при встрече со своим клиентом показать и рассказать, или дать ему ссылку о том, каким образом вы можете помогать своему клиенту, то есть э, здесь вы, где это видно, да, то есть как он представлен, ваш экспертный образ. Опять же, здесь нужно понимать, экспертным образ, образ ну, ваш виртуальный образ, он представлен в двух ипостасиях. Это ваша внешняя экспертность и ваша внутренняя экспертность. Внешней экспертностью являются ваши настройки да, на публичные странице и, конечно же, оформление. То есть правильная упаковка, она, ну, как сказать, на 50% является частью успеха экспертности. То есть как представлен этот виртуальный образ. И внутренней экспертность это являются ваши посты друзья. То есть, то, какой контент вы размещаете, отвечает за внешнюю экспертность, за внутреннюю экспертность, то, как насколько вы компетентны и какая у вас экспертиза. И, конечно же, те люди, которые вас окружают. Это ваши друзья. Что касается подписчиков, там отдельная стратегия, но по друзьям однозначно стремитесь к тому, чтобы друзья, читая вас, имели определенный приоритет перед другими подписчиками. Они могли обратиться к вам, как к эксперту, они могли дать обратную связь на любой ваш пост, и они могли бы получать какую-то консультацию от вас, как от эксперта. Друзья, вот здесь вот смотрите, я вам показываю скрин. Это вот некая такая CRM, да, в которой здесь я вот, к сожалению, не могу показать, потому что информация, она, ну, как сказать, приватная, поэтому значит, здесь у меня, значит, когда я захожу на главную, я создаю некие такие определенные теги. Через эти теги, Facebook мне здесь помогает, он мне создает такой некий ми мини-серем, в котором я собираю аудиторию по этим тегом. И это вполне возможно на вашей публичной странице. То есть когда говорят о том, что публичную страницу невозможно контролировать и автоматизировать, отнюдь не соглашусь. Есть некоторые моменты, в которых я думаю, что это возможно. Просто нужно правильно понимать Facebook и его инструменты. Итак, из того, что я сегодня вам рассказала, да, то есть э, из того, что вы сегодня услышали, из того, что у вас, наверное, нарисовалась какая-то как своя картинка, скажите мне, пожалуйста, как бы вы оценили свои навыки работы в социальной сети? Вот по, по 10-бальной э, системе. Как бы вы оценили свои навыки работы в социальной сети по 10-бальной схеме? Десятка? Это вот, ну вообще круто, да, я вот здесь вот поставила такие -то очки, то есть это вообще круто, вы спец-спец, у вас все прекрасно, здесь я вам могу сказать только одно, я вас... Поздравляю. Ну, десятку пока никто не поставил, поэтому поздравлять не с кем. Но если кто-то посмотрит в записи, я хочу сказать, я поздравляю того человека, кто себе уверенно поставил десятку, исходя из того, что вот он сейчас услышал, значит, у вас все замечательно, это супер, это действительно, я искренне говорю. Что касается от баллов от 9 до семерки. У вас есть потенциал к монетизации, то есть вы можете монетизировать и те самые 100 тысяч рублей, о которых я говорила, проговаривала. То есть у вас наработаны определенные уже навыки, вы делаете очень много, вы посвятили очень много тому, чтобы реально сделать, как сказать, свою страницу реально крутой. И у вас есть очень-очень большой потенциал для того, чтобы действительно поставить просто на монетизацию свой, Свою, свою публичную страницу. Это реально круто. Я вас очень с этим поздравляю. Тем не менее, я вас вот людям, которые заработали а, от 7 до 9 баллов, я вас приглашаю а, на стратегическую консультацию. Хочу вам сказать, если вы обратили внимание, а, стратегическая консультация у меня стоит 70 тысяч рублей, а, но для друзей она в стоимости по 50%, процентов, то есть половиной тысячи рублей 2 часа. То есть мы с вами за эти 2 часа решим любой вопрос, чтобы докрутить до десятки вашу а, публичную страницу и поставить на поток, а, касаемо вашего, вашей, действительно, вот, чтобы она была действительно супер и была привлекательной для ваших клиентов. Это вот то, что касается для экспертов, которые вот по ощущениям чувствуют, что вот он набрал или от 7 до 9 баллов. 7, 8, 9. Поехали дальше. Смотрите, от 4 до 6 баллов. Это ну, довольно-таки неплохо, здесь я поставила такой некий калькулятор, нужно что-то считать, сколько вы можете зарабатывать, если вы поставили себе такую оценку, то есть нужно реально в это вкладываться, нужно реально работать над этим. И а, здесь я вам хочу сказать, от 4 до 6, а, люди, которые набрали, мы запускаем во а, второй части, вот после 20 числа, где-то в конце последнего воскресенья, а, июля месяца, запускаем групповую коуч-группу, коуч в которой мы дадим определенную последовательность а, последовательность тех действий, которые вы можете реально а, довести свою публичную страницу до страницы, которая будет привлекать клиентов, действительно и зарабатывать. То есть дадим технологию, как спокойно зарабатывать 100 тысяч рублей, имея только одну публичную страницу без вложений в рекламу, без разных каких-либо а, платных инструментов. А, здесь для этого что вам нужно, если вам это будет интересно напишите мне или здесь оставьте комментарии, я свяжусь с вами, отправлю вам анкету, потому что группа будет маленькая, мы будем брать не всех, просто это невозможно брать всех, это будет мини-группа, там всего будет 9 человек, поэтому, друзья... Для того, чтобы попасть в эту группу, вам нужно будет заполнить анкету. Поэтому сначала заполните анкету, и потом у вас пригласим на собеседование. Если, если анкета будет одобрена, пригласим на собеседование. Только уже после собеседования будет приниматься решение, насколько вас можно, вам стоит заходить в эту коуч-группу. Дальше, значит, если уже есть такая троечка твердая да ну здесь э, уже вы смотрите сами то есть троечка дальше я не буду скрывать двоечка и вот единичка это уже вообще ну да то есть э, здесь я могу сказать здесь нужно реально в это вкладываться вы можете точно также же оставить заявку на, на анкету на то чтобы заполнить анкету и записаться на собеседование то есть пока вы сначала пройдете собеседование или же если вам будет интересно вы можете записаться в личный экспресс коучинг